Глава 17. Исцеление прокаженного. Иисусу часто приходилось удаляться в пустынные места, поскольку вокруг него собирались целые толпы, чтобы увидеть чудеса, и волнение становилось столь велико, что нередко возникала необходимость принимать меры предосторожности дабы священники и правители, воспользовавшись таким большим скоплением народа, не возбуждали у римских властей подозрения в организации восстания. Никогда еще миру не представили столь обильное благословение к людям, снизошли небеса. Все, кто приходил к Иисусу за наставлениями, действительно осознавали, что Господь милостив и полон мудрости». Они получили бесценные божественные уроки от великого источника знаний. Многие, измученные голодом и жаждой души, так долго ожидавшие спасения Израиля, теперь наслаждались щедрым даром милосердного спасителя. Обетованный учитель пришел и избранный народ ходил в полном сиянии его света но многие этого не понимали и с безразличием и неверием отвернулись от его божественных лучей. Иисус, проповедуя, служа душам, стенающим под гнетом собственных грехов, также исцелял множество больных, страдающих различными недугами. Неисчислимое количество сердец освободилось от безжалостного иго-греха. Неверие, разочарование и уныние уступили место в вере, надежде и счастью. Но когда больные и немощные обращались за помощью к Спасителю, он сначала излечивал бедное страдающее тело, а уже затем приступал к служению затуманенному уму. Когда просители избавляли от мучивших его страданий, ему становилось легче направлять свои помыслы к Источнику Света и Истины. Проказа была самой страшной и вызывающей отвращение болезнью Чьего востока Все сословия боялись этого недуга по причине вероятной опасности заразиться и ужасных последствий для жертвы. Предпринимались серьезные меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение болезни. У евреев прокаженный объявлялся нечистым его изолировали от семьи и изгоняли из общества. Несчастный был обречен общаться только с такими же больными, как и он сам. Вдали от друзей и родственников ему приходилось в одиночку нести бремя этой страшной болезни. Никто не мог смягчить его боль нежными объятиями. Он был вынужден публично объявить о постигшей его беде разодрать на себе одежду и своим криком предупреждать всех, что нужно бежать прочь от его зараженного и разлагающегося тела. Скорбный вопль из уст одинокого изгнанника «Нечист, нечист!» вызывал страх и отвращение. Там, где Христос совершал служение, было много таких страдальцев. Весть о великом целителе достигла их даже в изоляции, в их сердцах загорелась искра надежды. Если они придут к Иисусу, он сможет их излечить. Но поскольку заходить в города и деревни им было запрещено, то казалось невозможным попасть к великому лекарю, постоянно окруженному толпами людей. В те времена жил один прокаженный, занимавший высокое положение. Новость о смертельной болезни стала для него и его семьи сильнейшим ударом. Они консультировались у лучших лекарей, отец а тщательно изучали его случай и усердно перечитывали книги, чтобы найти выход. Но им пришлось признать свое бессилие – болезнь не излечить. Тогда обязательный осмотр провел священнослужитель, чье решение гласило, что это худшая форма проказы. Этот вердикт означал по сути смерть вдали от друзей и общества в котором он занимал столь важную должность. Но теперь те, кто искали его расположение и пользовались его гостеприимством, в страхе бежали от него. Он покинул дом и отправился в изгнание. Иисус проповедовал у озера недалеко от города, а вокруг него собралась толпа. Несчастный прокаженный, изгнанный из общества Израилева, слышал о некоторых его великих чудесах и, придя увидеть его, подошел так близко, насколько осмелился. Сначала изгнание болезнь отложила на нем страшный отпечаток. Теперь он являл собой отвратительное зрелище, на его разлагающееся тело было страшно смотреть. Стоя вдалеке, он услышал несколько слов Иисуса и увидел, как он возлагал руки на больных и излечивал их. Он с удивлением взирал на то, как хромые, слепые, парализованные и умирающие от разных болезней встают на ноги от одного слова Спасителя, становятся здоровыми и славят Бога за избавление. Он посмотрел на свое жалкое тело и подумал, а вдруг этот великий лекарь сможет вылечить даже его? Чем больше он слышал, видел и размышлял об этом, тем больше убеждался, что перед ним действительно обещанный спаситель мира, которому все под силу. Никто не мог творить такие чудеса, кроме посланного Богом, потому прокаженный жаждал подойти к нему и исцелиться. Он не планировал приближаться так близко, чтобы подвергать опасности людей, но его дух был так взволнованным, взволнован, что несчастный забыл об ограничениях, наложенных на него, о безопасности людей и ужасе, с которым они на него взирали. Он думал только о благословенной надежде, что Иисус сможет освободить его от немощи. Его вера в Спасителя укрепилась, и он устремился вперед, не обращая внимания на испуганную толпу людей, которые при его приближении отпрянули в стороны и жались друг к другу, чтобы случайно не прикоснуться к нему. Некоторые пытались помешать подойти прокаженному к Иисусу, но все было напрасно. Он не видел и не слышал их. Он не обращал внимания на ненависть и ужас, читавшихся на лицах при его появлении. Он видел только Сына Божьего, он слышал только голос, дарующий здоровье и счастье страждущим и несчастным. Когда он предстал перед Иисусом, то был не в силах сдерживать чувства. Его гнойное разлагающееся тело простерлось перед ним, и больной воскликнул «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. В этих нескольких словах была выражена его величайшая нужда. Он верил, что Христос мог ему вернуть жизнь и здоровье. Иисус не отпрянул от него, а подошел ближе. Люди отошли подальше, даже его ученики преисполнились ужасом и охотно помешали бы учителю прикоснуться к нему, ведь по закону Моисея тот, кто прикоснулся к прокаженному, сам становится нечистым. Но Иисус спокойно и бесстрашно возложил руку на просящего и ответил могущественными словами. «Хочу, очистись!» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 3. Едва были произнесены эти животворящие слова, как умирающее и загнивающее тело стало сильным, нервовосприимчивыми, мышцы крепкими. Грубая, покрытая струпьями кожа, характерная для больных проказы, приобрела здоровое сияние, а на лице, как у ребенка, появился румянец. Страх покинул взволнованную толпу, и люди собрались вокруг, чтобы увидеть это новое проявление Божьей силы. Иисус велел этому исцеленному, прокаженному не распространяться о происшедшем с ним чуде. Он предупредил, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себе священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 4. Послушавшись, счастливый мужчина пошел к тем же священникам, которые ранее осматривали его и чьим решением он был оторван от семьи и друзей. Он с радостью передал жертву священника и возвеличил имя Иисуса, вернувшего ему здоровье. Это неоспоримое свидетельство убедило священника в божественной силе Иисуса, хотя они до сих пор отказывались признать его мессией. Фарисеи утверждали, что его учение противоречит закону Моисея и преследует цель самовозвеличивания. Но его указание излеченному прокаженному сделать жертвоприношение у священника в соответствии с законом Моисея говорило людям об обратном. Священникам запрещалось принимать жертву из рук страдающего проказой, если только они сперва его тщательно не осмотрят и не объявят людям, что человек более не страдает от этого заболевания, совершенно здоров и может воссоединиться с семьей и друзьями, не подвергая их опасности. Как бы сильно священник не противился признавать это чудесное исцеление, сотворенное Иисусом, он не мог отказаться провести осмотр и огласить соответствующее решение. Множество людей хотели узнать итог обследования и каково же было изумление – когда бывшего прокаженного провозгласили здоровым, и ему разрешили вернуться к семье и друзьям, прежде такого никогда не было. Но несмотря на предостережение Иисуса, освобожденный от своего недуга, прокаженный повсюду свидетельствовал о своем исцелении. Посчитав, что Иисус наложил этот запрет лишь из скромности, он везде провозглашал о могущественной силе великого целителя». Он не понимал, что каждое новое проявление Иисусом Божественной силы только придавало первосвященникам и старейшинам решимости его погубить. Исцеленный крайне высоко ценил полученное выздоровление. Текущая по венам чистая кровь наполнила все его существо новой и восхитительной воодушевленностью. Он радовался полноте сил и воссоединению с семьей и обществом. Он не мог заставить себя сдерживаться и не прославлять врача, сделавшего его здоровым. Новость об этом происшествии вызвала такой резонанс, что Иисусу пришлось покинуть город. И приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 1, стих 45. Эти чудеса не совершались на показ. Действия Христа в корне отличались от действий фарисеев, чьей первостепенной целью было заслужить уважение и почитание людей. Иисус хорошо знал, что если бы узнали об излечении прокаженного, то другие больные захотели бы исцелиться подобным образом. Тогда в народе, опасающемся заражения от этой страшной болезни, поднимется волнение, враги не упустят возможности обвинить и осудить его». Иисус знал, что многие из прокаженных будут недостойны дара здоровья. К тому же, если получат его, то не станут использовать так, чтобы прославлять и почитать Бога. У них нет ни истинной веры, ни морали, а лишь сильное желание спастись от приближающейся смерти. Господь также знал, что его враги постоянно стараются ограничить его деятельность и отвратить от него людей. Если бы они могли использовать для этого случай с излечением прокаженного, они так бы и поступили. И Если бы их умы были открыты к признанию своей неправоты, то повелев исцеленному принести жертву, как предписано Моисеем, он смог бы убедить их, что не выступает против иудейских уставов.